А куда мне надо? А как играть? А сколько я в нее не играл? По-моему, полгода. Да. А, мы убили Питера Паркера. Нет, не Питер Паркер. Гарри Поттер, во, его звали Гарри Поттер. Мы замечали Гарри... Куда ты поехала, дура, блин? Гарри Поттера мы завалили, и он взорвался. Набухался всякой хрени, взорвался. Вот, не бухайте, дети. Добрый вечер. Я диспет... Что это? Это змея! Там да змея... Не Лара Крофт, там змея по тебя ползет? Вон змея! А! Это... Подсумка какой-то? Ладно. Агубища, Оглазище! У меня есть жумар, так что я сильная девка. Могу булыжники таскать. Ломать стены. Ну, в общем, Халк. Женщина Халк. Это я, здравствуйте. И прых! Ну, молодец. Она так падает, как мешок картошки. Мне захотелось жареной картошки. Сейчас что-то обвалится, мне кажется, как обычно. Как обычно бывает, что что-то обвалится, и Лару Крофт прижмет. Ну, Ларе Крофт нравится, когда ее прижимают жестко. Красота какая! Вот, ну красиво же сделано. Красивые горы, красивые. Елки. Красивый водопад. Нет, ну, разработчики реально постра... постарались над красотой. Здравствуйте. А вот кто такой? Серьезно? Я вот за этим ходила на тот корабль за 3,9 земель. Да, давайте поедим. Пяти, Что у нас там? Жареная наоборот. рыба, но ну, неплохо. «Я Шашлычок я из рыбы. Вот это дядька подозритель. Я ему не доверяю. Как как он хныч. Он, я говорю, он какой-то предатель. Он мутный тип. Мутный тип. Мутный хрыч. С ним вообще лучше не связываться. Вот это мне нравится. И вот это. А вот это. Ну вот это шоколадная тоже нормально. Это, это, так мы и шпхаться будем, нет? Зачем беда. я сюда пришла? Вообще, как бы, я супер групповуха, нет? Ну нет, так нет, не придется развали. руками. Это, не поверить, это, погоня за ветром. Начните восхожение к исследовательской станции. Это где вообще? Опять мне куда-то идти в шепу. А как? Алло. 65 гаек. Вот это сильно. Ну, каждой гайки должен быть свой болт. Почему тут нет болтов вообще? Дискр... Это дискриминирует меня. <свят> Гайки есть, а болтов нет. Это дискриминация. Это дискриминация на меня. Все, я подам э, жалобу на игру и выручу 1 миллион. Нажмите. А, нажмите Е. E, а я в прошлый раз нажимал Е. E. Ползем, ползем, ползем. Опа. Мы, кстати, пол игры прошли всего лишь да. то <свят> Эта игра гигантская, как. Жопа, Лары Крофт пил. Нет, никто, значит, на оружие пил. О, беги. А, ну да, оружием же у нас не получится. А молоточком маленьким, альпинистским топориком, у нас, конечно же, получится. Ну да, ну да. Надеюсь, меня не располаг... Ну руки меня не оторвало, это уже хорошо. А, интересный вопрос. А, меня не располовили, слушай. Нет, очень печально. Две лары кровь лучше, чем одна. Обезьяна прыгает. Все, дырочка была пробита. Welcome. Я... Давайте я вам тоже помогу проверить. Как оно? Пацан, пацан, вон, вон, вон там. Вон там, да-да-да-да. Я не знаю, пошли проверим. Опа, эф. Ха, помню. Пацан, вот там еще, смотри. вот, там, Вон, вон, правее чуть. Вот, вот, ну почти, вот, вот там. Ты глухой что ли? Вот там. Да я... Нет, ну как бы глухой, сам виноват О, все, вижу, вижу перестрелки Сейчас будут, сейчас будут перестрелки Что это? Это это Шреддера Головной костюм Шредера, Шлем, во, это Шреддер, по-любому Зуб даю, это Шреддер У него похож был Отдаю тебе зуб, зуб отдаю Он охнилой, правда Ну зуб отдаю, это Шредер. Это старокитайский Шреддер А где черепашки? Они Черепашки на бульон пустили, они да? Они ж японцы жрут все такое. Опа, письмо Шредера. Шредер, какого черта? Ну давай за Шредера поменем братка, зубы, так скажем. Шредер, за тебя. Да твоя. Должны... Лара Крот простым смертным не, не дает. У хрен попадешь. Здравствуйте, я вас немножко полапаю Полапаю немножко в экзотических местах Лара крок не получает немножко экзотических мест Поэтому она убивает мужиков и лапает их а -а -а -а -а, За хризантемки Мне вот интересно, как он долго будет понимать, что он остался один Хочется понаблюдать за этим Блин, промазал. Ну ладно. Ну типа товарища не стало, не с кем болтать. Ай, хрен с ним. Вообще, вообще, по Ну это чистая. Ну как я и говорил прежде, чистая. я дай что это такое что это за фарш? это что? НЛО? пацаны у нас проблемы на нас НЛО напало Добрый вечер шоколад я вижу ты растаяла немножко Подтекла. шоколадная женщина потекла что случилось? когда все началось? слушайте Давайте поедем. <связывая> Тук-тук. <связывая> Можно <связывая> войти. <связывая> видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео потом, Райдер. Давай. Удачи.